Папа Римский, кто? Скажи, может я пойму? Загулял? Да чё с тобой? Ну ты напиши, поставь в известность. Я как дурак, как вообще? Через всю страну и на крыльях спать не могу, есть не могу. Приеду шагусь, думаю. Хочешь у меня? Что? Кто? Правда ли ты наша? Девушка изменила, ну, так трахни меня. Я же здесь, ну. Ты же этого хочешь? Если под говну. Я, я не знаю, что несу. Смотри, Россия. Россия. Заплых слов ждешь в свою сторону, малышка Не получишь от меня ты больше нихуя Я любил тебя всей своей душой А ты пиздела каждый раз, блядь, за спиной Сколько можно было поступать Сколько? так? Я не вру, я не обманываю, ты мудак Ты мне не доверяешь, я ведь не такая ревнивая Ты не пиздуня, у тебя просто кость пиздливая Очередное вранье сегодня я услышал Не ври, помолчи, сука. Прошу тише, надоело слышать Этот вечный пиздеж, что посеешь, сука То и пожнешь, ни от одних слов своих Не откажусь, я тебя ненавижу этим я горжусь ведь надо ненавидеть таких как ты паскут. еще раз прибежишь пойдешь на известный маршрут я рад что от тебя свободна моя душа никто не пиздит и духа хороша мимо проходя раньше я видел примерную а сейчас я вижу тупо суку и стерву ты пепел в моей жизни отныне навсегда я никогда не полюблю больше тебя чего между нами забудь, Ха, ты сама выбрала свой путь, я знаю. Тебе не нравятся все эти слова Но ты терпи, как я терпел, когда Собрала про любовь свою Про все свои чувства Любовь лишь на словах, но внутри у тебя пусто Гулять пошла с очередным Ты лохо подопытным. Лучше буду простым, чем сука им подобным Тошнит от тебя, от всех слов твоих Мой мир для одного теперь, а был для двоих Недостойно отношения, что я давал Забудь все слова, что когда-то я Сказался. Знаю, больно слушать, но ты старайся, дослушать, да Как ты плевала, теперь я тебе харкаю в душу Тебе нужен богатый, чтоб ты знал, сколько стоишь Хоть он и быкну но его, сука, как корову доешь. Я понимаю мое мнение, ничего не значит Возьми гривну, узнаешь цену себе, верни сдачу Я рад, что от тебя свободна моя душа Никто не пиздит, ты же духа хороша Мимо проходя раньше я видел примерную, а сейчас я вижу тупо суку и стерву Ты пил в моей жизни отныне навсегда, я никогда не полюблю больше тебя Не будет ничего между нами, забудь, Ха, ты сама выбрала свой я люблю тебя. Не так...